Привет, ребят! С вами снова я, Тилька, и я очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня вместе с вами я хочу поговорить про мальчиков. Да-да, мне кажется, что это очень интересная тема, особенно если ее рассматривать как что мне не нравится в парнях. И мне кажется, будет очень круто, если вы после просмотра этого видео в комментарии напишите, какие же парни не нравятся именно вам. Самое первое, что мне хотелось бы отметить, это стиль. К сожалению, на него мы обращаем внимание в первую очередь, как только видим человека и по внешности мы можем определить примерный характер этого человека. Мне очень сильно не нравится, когда парень носит спортивный костюм, причем, когда у этого костюма вытянуты коленки и парень явно не спортивного телосложения. Второй момент. Мне никогда не нравилось, когда на парне есть панамка. Я этого просто вот хоть убей, но не понимаю. Для меня парень в панамке, это выглядит очень отталкивающе, потому что, ну, это забавно и в каком-то смысле даже смешно. Второй пункт. Мне никогда не нравились парни, которые ведут себя как какие-то супер-пупер-мачо. Вы наверняка таких встречали... Это в основном парни, которые такие типа а-ля крутые, говорят всякие «эй, детка» и прочее. Причем обычно так ведут себя парни, которые в основном ничего из себя не представляют. Одно дело, когда ты добился каких-то высот определенных, то в каких-то моментах ты можешь себя так вести. Но когда ты по сути обычный и как бы ты выделываешься, ну такое себе, знаете. К моему большому разочарованию в своей жизни я встречала очень навязчивых парней, которые буквально сходу начинают на тебя давить и всячески оказывать знаки внимания. Хорошим примером будет, когда парень, допустим, в течение дня задает тебе какой-то вопрос и достает тебя им. Так как у меня была ситуация с навязчивым парнем, то я стараюсь учиться на своих ошибках. И поэтому перед каким-либо свиданием я стараюсь тщательно проверять человека. Причем я стараюсь это делать в режиме онлайн. Я знакомлюсь с парнем на Баду. Тщательно изучаю его профиль, интересы, чем он увлекается, чем живет. Обязательно смотрю, есть ли галочка в профиле, подтверждены ли фото и социальные сети. Ну, знаете, чтобы всяких сюрпризов потом не было. Кстати, сейчас еще на Баду новая фишка появилась. Можно звонить по видеозвонкам и общаться с человеком с глазу на глаз. Да и в принципе новые знакомства это всегда хорошо, ведь они дают массу впечатлений и можно чему-то научиться. Я, например, сейчас пытаюсь выучить иностранный язык и практикую английский. Знакомлюсь и общаюсь с иностранцами через то же Баду. Ищите меня там, обязательно пообщаемся. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Четвертый пункт. Меня очень отталкивает, когда у парня есть какие-либо вредные привычки. В основном это курение и алкоголь. Лично я сама стараюсь вести здоровый образ жизни. Во-первых, потому что мы и так с вами мало живем. А во-вторых, на запах сигаретного дыма у меня есть некая аллергическая реакция, которая проходит в несколько этапов. Первый этап у меня начинает болеть голова. Ну, а второй, я могу начинать задыхаться, если подвергаюсь длительному воздействию сигаретного дыма. Плюс с человеком, который курит, не очень приятно целоваться. По ощущениям похоже на то, будто ты понюхал или облизал пепельницу. Ну, а алкоголь меняет поведение человека в корне. И если у кого-то это спокойная реакция и человек просто засыпает, то есть... Те, на кого он влияет с какой-то агрессией, и человек становится просто каким-то демоном воплоти. Прежде всего, с парнем хочется чувствовать себя в безопасности, а не сидеть и каждый раз вздрагивать и бояться, а вот он сейчас выпьет, и что будет? Кстати, еще немного о вредных привычках. Я просто ненавижу, когда парень рыгает. Причем рыгает он не только при тебе, но и в коллективе. У меня не раз такое бывало, и, если честно, я испытывала испанский стыд. Будь это просто мой друг или же парень, мне хотелось провалиться сквозь землю. Но ладно, там вы сидите в мужской компании, но когда среди вас девушка, ну можно же как-то вести себя культурнее и вот не делать вот это вот отвратительное изрыгание... Шестой пункт. Я человек, который редко матерится, и, если честно, нужно изрядно постараться, чтобы вывести меня до такой степени, чтобы я начала материться. Поэтому я не сильно люблю, когда в моем присутствии кто-то использует ненормативную лексику. Бывает даже такое, что если кто-то из моих друзей начинает материться, то я его прошу перестать делать это, и благо мои друзья... Сообразительные, смышленные и хорошие ребята, и они ко мне прислушиваются, я вас за это люблю. Я сама когда-то применяла ненормативную лексику, но когда я повстречала Дениса, он объяснил мне, что для девочки это не очень красиво и культурно. И плюс ему не очень приятно, что из меня, из такой милой девочки, выливается такое вот ужасное сквернословие. Поэтому мальчики и девочки, не нужно материться. Это некрасиво. На последнем пункте мне пришлось взять в руки мою кошку, потому что она немножечко начала шкодить, и мне стало невозможно записывать этот ролик. Седьмой пункт, самый последний, будет о том, что я ненавижу, когда парень врет. Я сразу понимаю, если человек лжет мне. Причем знаки подает наше тело. Это может быть случайное почесывание носа, скрещивание рук, нервное сглатывание... Наше тело за нас выдает, что мы лжем. Если честно, я не понимаю, почему некоторые люди лгут. Ведь можно быть искренними, особенно со своими друзьями. Ну беги, господи. Будьте такими, какие вы есть, и вам будет проще найти вторую половинку и друзей. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, то поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А с вами была я, Тилька, и увидимся уже очень скоро. Пока-пока.